Правительство Российской Федерации утвердило состав Организационного комитета по подготовке и проведению празднования. Возглавит заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. В состав комитета также вошел ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин, а также представители правительства Российской Федерации. Соответствующий указ подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Правительство Российской Федерации готовит расширение проекта «Чистый воздух». Он направлен на уменьшение объемов вредных выбросов. Достижение его целей позволит жителям промышленных городов России открывать окна без вреда для здоровья.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 Дирекция парков и скверов Казани выставила на электронный аукцион три лота на право размещения фудтраков. Всего в управлении находятся 14 локаций, внесенных в схему размещения нестационарных торговых объектов. Что же мешает развиваться этому бизнесу? Подробности узнавала моя коллега Лилиана Урманова. Не первый год бизнесмены борются о расширении локаций еды на колесах. Однако дело не идет из-за отсутствия должного праворегулирования. Давайте узнаем, почему закусочные на колесах приравнивают к ларькам шурмой и как заработать миллион на мороженом. В акционе предлагается побороться за три позиции. Право размещения мобильного объекта по реализации напитков, начальная цена 119 тысяч рублей, а также за два права размещения фудтракта по оказанию услуг общественного питания, начальная цена 137 тысяч рублей. Напоминаем, что всего имеется 14 локаций. Почему в городе так мало мест для размещения фургонов? Что мешает предпринимателям? В настоящее время работа фудтраков или автолавок, как их еще можно назвать, не урегулировано на уровне федерального законодательства, что тормозит соответствующую законодательную инициативу во всех регионах России. С уличной торговлей в России начали активно бороться в начале 2010 года. Все владельцы данного бизнеса были загнаны в рамки отведенных под стационарную торговлю мест. Вместо того, чтобы свободно перемещаться, предприниматели вынуждены арендовать постоянное место. Игнорируется возможность менять дизлокацию зрения закона, фудтрак можно классифицировать как нестационарный торговый объект. Вот данная терминология приравнивает автолавки к киоскам и ларькам, игнорируя абсолютную возможность легко менять точку своей дислокации. С правовой точки зрения, фудтрак приравнивается к киоскам и ларькам. В 2018 году был внесен законопроект, призванный легализовать мобильную торговлю, однако его до сих пор не приняли. причины, это неготовность и нежелание менять что-либо в сфере торговли. Ну, в действительности фудтраки не совсем свойственный России формат торговли. В некоторых местах удалось организовать размещение мобильной торговли, что мешает распространить этот опыт на другие локации. Из-за недостатка локаций фудтраки идут на риск и начинают работу где угодно. Чаще всего единственное наказание – штраф в размере 2000 рублей. На данный момент фудтраки подпадают под действие 381 федерального закона об основах государственного регулирования торговой деятельности в России. В соответствии с данным федеральным законом кассовый или товарный чек должны оформляться, выдаваться, выписываться, пробиваться а по юридическому адресу организации. У фудтраков постоянный. Повторюсь, точки дислокации просто-напросто нет. Отсутствие законодательной базы усложняет открытие бизнеса. Однако есть случаи, когда у предпринимателей получается открыть фудтрак и не нарушить ни один закон. Вот, только вот в 2022 году в конце в Москве приняли закон, по которому в течение дней через госуслуги можно подать заявку на, на выбор локации, для того, чтобы можно было разместить... Утра. В других регионах пока что все это сложно. Мини-киоск за 200 тысяч рублей и миллион на мороженом в сезон. Сколько можно заработать? На сегодняшний день автолавка это самый простой и выгодный способ выйти в общепит. Бизнес прибыльный, Ввиду того, что у вас затраты, грубо говоря, минимальные, да, там стоимость прицепа от 500 до миллиона 500, 000. Грубо говоря, вы покупаете готовые рестораны на колесах. А вот теперь посчитайте вложение, если вы откроете ресторан с посадкой. Да, аренда, э, ремонт, э, персонал и все, все, все, все, все. То есть, грубо говоря, цифры простые. Бизнес считается очень перспективным. Рустам Миниханов уже поручил разработать программу для размещения площадок под фудтраки. Лилиана Урманова, Карен Саяхова, Фарид Захитаглы. Универ Универньюз. В Казанском федеральном университете состоялась лекция «Кастомер-девелопмент», на которой спикеры рассказали о подходе к созданию и продвижению стартапов. Подробности узнаете далее.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 В здании филологии и межкультурной коммуникации прошла выставка Михаила Захарова, корреспондент «Татар Информ, который лично посетил Лесчанск и несколько других городов Луганской народной республики. Тяжелой жизни жителей и о том, как республика Татарстан помогает Лисичанску, этому посвящена экспозиция. Показать резкий контраст между жизнью здесь и вот этим вот, ну, фактически средневековьем, в котором оказались люди которые жили в таких же условиях, вот как мы с вами. Еще в сентябре 2022 года Республика Татарстан взяла шефство над городом Лисичанск и многократно высылала гуманитарную помощь. Коробками с продуктами, теплыми вещами, лекарствами. Всем этим татарстанцы снабдили жителей города. Вместе с волонтерами и врачами республики отправился и Михаил Захаров. Он и Светлана Белова, корреспонденты Татар Татаринформ, собственными глазами видели, как жители города, несмотря на все трудности, радуются жизни. Очень жалко людей, очень жалко всех, и, и военных, которые там воюют, погибают, и мирных жителей, которые, они буквально живут на линии фронта, нуждаются во всем буквально потому что там денег нет, ничего нет. Казанский федеральный университет также принимает активное участие в оказании помощи Донецкой и Луганской народным республикам. Еще в октябре прошлого года всеми институтами Казанского федерального университета была одобрена идея о отправке гуманитарной помощи в Мариупольский университет и город Лисичанск. Инициатором идеи выступил Елабужский институт Казанского федерального университета. Одобрение идеи получил не только студентов и преподавателей, но и от ректора университета Ленара Сафина. Вот в том же самом в в больнице работает 30 человек врачей. Врачам, конечно, рады, потому что там ведь уехали все. На фотографиях Михаила Захарова запечатлена тяжелая судьба горожан Лисичанска. На фоне разрушенных зданий и улиц течет обычная жизнь. Из-за постоянных обстрелов людей на улице мало. Но на некоторых фотографиях можно увидеть детишек и местных жителей с улыбкой на лице. Николай Асуховский, Флорид Захитоглы, Универньюз. На этом все. В студии была Камиля Глякберова.